Звезды, А может быть, вижу сон Вокруг все дышит и чувствую, как я влюблен Я так люблю эту землю Земля любит меня И верю, что можно выйти отсюда живым Я бы назвал это э, «Революцией» которая должна происходить решение, внутри лучше, каждого человека. Убежать. Ну да, это какие-то изменения, к которым каждый взять. из нас может прийти, если того пожелать. Изменения – это всех, решили, очень сложная вещь. И а каждый из вас знает про то, что Потом изменить какие-то события в жизни, всюду, которые нас не устраивают, чрезвычайно сложный и... но это возможно если мы направляем свое намерение безупречно безупречно значит вне зависимости от результата который мы наблюдаем сейчас мы продолжаем продолжаем продолжаем и в конце концов нам приходит времени, то, что мы хотим. Верю, вот. что и что вы эта песня ⁇ это напоминание да. о том, что мы можем Я направить знаю, свое намерение вы по-новому. Смотрю на звезды, а, может быть, вижу сон. Волгую все выше, и чувствую, как я влюблен. Я так люблю эту землю, земля любит меня. Я что можно выйти отсюда живым. помогла мне найти новый взгляд, она дала какое-то особое настроение, настроение свободы, настроение, что у каждого человека есть шанс стать свободным, освободить свое восприятие. Эта практика готовилась общей группой э, ведущих э, Тенцегрити э, Санкт-Петербурга, э, всеми, кто изъявил желание э, делать э, эту практику, и мы ее действительно сделали вместе. Идея этой практики э, э, заключается в том, что мы можем выйти за пределы обычных практик Тенцегрити. Мы можем сделать что-то, что приходит к каждому из нас из бесконечности. Посредством этого мы можем взять практику Тенцегрити в свою жизнь. See